Всем привет на Зона Гейм. В сегодняшнем видео мы поговорим о самом загадочном и желанном рынке развлекательной индустрии рынке Китая. За последние 10 лет влияние Китая на мировую экономику заметно возросло. Его подъем с экономической точки зрения поражает своим масштабом. Китайские технологические компании быстро стали лидерами рынка, а население, несмотря на сложные времена, остается платежноспособным. Огромный китайский рынок привлекает западные компании всех отраслей от фэшн-ритейлеров, готовых на сотрудничество с Министерством образования. Китая до кино и игровой индустрии, крупнейшие студии, которых занимаются самоцензурой в угоду местному правительству. Давайте подробнее разберемся в причинах этого. Китай является третьим в мире государством по размерам территории и имеет самое большое в мире население, почти полтора миллиарда человек. По данным маркетингового исследования агентство нью число игроков из поднебесной в 2022 году превысило 742 миллиона. Это практически половина населения. В 2020 году почти 70% выручки игрового рынка Китая получили мобильные игры, а в 2022 он стал самым доходным в мире. Его годовой оборот достиг почти 46 миллиардов долларов. Но и это не предел. По оценкам экспертов не... Немецкой компании Statista, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных, к 27 году они будут приносить почти 60 миллиардов долларов. По статистике, большей части геймеров до 35 лет. Игроков младше 25 лет 36,7, а от 26 до 35 лет 41,6. Все это и объясняет, почему китайские геймеры уже сейчас начинают задавать моду в игровой индустрии, в том числе и для западных студий, которые хотят найти свое место на огромном и все более платежно способном китайском рынке. Но войти туда очень сложно. Китайская культура в принципе достаточно закрытая. Попасть в местные магазины приложения сложно как минимум по трем причинам. Первое это серьезное отличие китайского менталитета, обычаев и культуры. Часто то, что популярно в Европе, в Китае просто никому не интересно. Разработчикам приходится серьезно работать над локализацией и адаптацией. Сложности начинаются с перевода на китайский. Текст будет короче, чем на любом другом языке. Отличие есть и в форматах времени и даты, единицах измерения и даже шрифтах. А заканчивается все во особенностях интернета и онлайн-платежей. Интернет в Китае очень медленно подгружает зарубежные сервисы, поэтому иностранцам приходится пользоваться не в Европе платежной системой, а ее местными аналогами. Здесь еще нужно сказать, что в Китае не работают многие западные соцсети, так что от авторизации через Facebook тоже лучше отказаться. Мобильная игра, онлайн-рп, большой открытый мир, повседневные тела, ежедневные задания, магазины, богатый автопарк и море веселья как для одиночной игры, так и с друзьями. Присоединись к миллионам игрокам прямо сейчас. Перейди по ссылке, которая указана под видео, скачай установщик и дождись установки. А если выберешь второй сервер «Флорида» и воспользуешься промокодом «Зона Гейм», то получишь в подарок 120 тысяч игровой валюты и премиальное авто «Онлайн РП». Вторая причина ⁇ доминирование национальных проектов и компаний. Местные проекты зарабатывают здесь больше всего. Все дело в том, что для публикации своей игры в китайских магазинах приложений, которых, кстати, несколько сотен, компания должна получить лицензию, также известную как International Standard Book Namba. Выдает ее Национальная администрация прессы и публикаций. Причем только около 10% от выдаваемых лицензий достается зарубежным разработчикам. Такой лимит выставлен для того, чтобы дать возможность для развития локальным игровым студиям, то есть своим. Для примера, в 2021 году только 76 зарубежных игр получили разрешение на публикацию, китайских 658. Из этого вытекает третья причина – государственное регулирование. Ту самую лицензию получить непросто даже местным разработчикам. Дело в том, что существуют очень жесткие требования к содержанию. Игра не должна создавать угрозу для национального единства, суверенитета и территориальной ценности Китая, разжигать этническую ненависть, дискриминацию, ставить под угрозу этническое единство или посягать на этнические традиции и обычные пропагандировать культы и суеверия, подрывать социальный порядок и нарушать социальную стабильность. Важно, что игры не могут продвигать непристойное поведение, азартные игры, жесткость или поддерживать преступные действия. В играх с рейтингом ниже 18+, не должно быть демонстрации криминального поведения и нарушения норм общественной морали. Также они не должны включать в себя сцены террора, жесткости и контент, способные нанести вред физическому или психологическому здоровью ребенка. Также есть информация о системе рейтингов игры на основе их содержания и качества. Специально Комиссия оценивает проекты по следующим критериям. Концепция, оригинальность дизайна, качество исполнения, культурная ценность и качество разработки. За каждый параметр игре выставляет оценку по пятибалльной шкале, а затем выводят среднюю. Проходной балл для выхода в стране является тройка. На этом проблемы не заканчиваются, и главное заключается в том, что только китайская компания может получить ISBN. В этой стране существует негласное правило о том, что бизнес в Китае ведется только с китайцами, то есть нужно либо обращаться к местным издателям, у которых есть право наказания издательских услуг сети либо создавать свою компанию в Китае, но и здесь нужен местный партнер, чья доля будет не менее 51 процента. Большинство зарубежных разработчиков сотрудничают с китайскими издателями, несмотря на то, что это в любом случае дорого и долго. Лицензию на иностран игру получает китайская компания она же и берется за ее продвижение и соответственно берет за все это комиссию которая доходит до 70 процентов от прибыли при этом игры не местных разработчиков рассматриваются отдельно от китайских и становятся в так называемую иностранную очередь в которой выдача лицензии происходит раз в несколько месяцев пройдя все эти этапы можно размещаться в китайском маркете в первую очередь издатель выбирает более подходящую площадку а мы понимаем что в китае их несколько сотен открывает на ней аккаунт разработчика и подготавливают игру к публикаций. На весь этот путь уходит обычно от одного года до трех лет, поэтому небольшие независимые компании очень редко попадают на китайский рынок мобильных игр. Но и известным своим строгим отношением к игровой индустрии Китай умеет удивлять. В январе 2023 -го года китайский регулятор одобрил 88 лицензий на игры, а это больше, чем в любом другом месяце прошлого года. Только и это еще не все. Уже за первые две недели февраля лицензии получили еще 87 игр. Это вселяет надежду на послабление для рынка видеоигр в стране. В свою очередь, те из китайских компании, которые становятся успешными на внутреннем рынке, сами все чаще пытаются выйти за рубеж как со своими продуктами, так и покупая иностранных разработчиков. Так, например, один из крупнейших китайских холдингов Tencent приобрел 16,25% акций японского разработчика игр From Software, в то время как NetEase объявил о приобретении французского разработчика Quantic Dream за неизвестную сумму. Интерес к играм из Поднебесной растет, несмотря на культурные барьеры. Пандемия коронавируса лишь усилила позиции китайских мобильных игр. Сидя дома, даже те, кто обычно не увлекался геймингом, стали устанавливать игры на свои смартфоны. Разработчики из Коммунистической Народной Республики преуспели в переиздании старых западных компьютерных хитов, но уже в мобильных версиях, например Call of Duty Mobile и PUBG. Оригинальные китайские разработчики тоже набирают популярность. Вспомним Genji Impact и Project Make Makeover. Думаю, теперь вы понимаете, что если мы видим сливы тестирования из таких игр, как Need for Speed Mobile и Racing Master, то это лишь означает, что до этого момента прошли годы на разработку и несколько лет на утверждение концепции. Только потом была оценка самой игры и получение доступа к тестированию. И бонус! После окончания тестирования правительство оценивает экономическую модель проекта. Если все честно и прозрачно, она а это может уйти полгода, то только тогда игра выходит в релиз. Китай в ближайшие годы имеет все шансы стать одним из центров не только потребления но и производство игр. В стране растет спрос на качественный развлекательный контент, а китайские разработчики уже нащупывают рецепты успеха на зарубежных рынках. Мы же будем за этим наблюдать и ждать новых релизов из Поднебесной. Вы смотрели Зона Гейм, до скорых встреч! вы смотрите главный новостной канал о мобильных играх Зона Game. Подпишись и будь в курсе горячих примеров, будущих обновлений и предстоящих проектов. Ты точно ничего не пропустишь. Также у нас есть сообщество в Telegram и Вконтакте. Добавляйся и общайся. Найди напарников для совместного прохождения игр и следи только за теми играми, которые тебе интересны. Но и это еще не все. Специально для вас мы создали отдельный информационный канал, чтобы вы были в курсе даже тех новостей, которые не попали в основные выпуски. Зона Game это еще информационное поддержка популярных игр. Мы ведем сообщество таких игр, как Need for Speed Mobile, Farlight 84, перезапуск мобильного апекса под новым названием High Energy Heroes, гоночные игры Ace Racer, Racing Master и Indus. Все ссылки указаны под видео. Зона Game. Играем вместе.